Вот таки, таким образом пилку потихонечку туда заводим, заводим, заводим. Выгребается раствор из треснувшего кирпича, потом его начинает шевлиться. Угол мы разгрузили. Можно более-менее спокойно его оттуда вынимать. вот такая долгая работа теперь этот угол можно весь Все, снял бы можно перевязать потому что он у нас испортился испортился безнадежно